Снег на стене, Где вы, братья, где вы, братья, Мои братья по войне, Заключенные в обятия, Предававшими в огне. С кем вы, братья, с кем вы, братья, Мои братья по войне, Не на вас лежит проклятие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 Такие же вполне Отчего ж так стыдно братья Перед снимком на стене